Здравствуйте, меня зовут Максим Телицин. Я из города Омск. А может из города Челябинск. Ну и там, и там понемногу. Я хотел поделиться своими впечатлениями о тренинге про стирание. Когда я на него шел, я понятия не имел, что это такое, с чем это едят, зачем это нужно. Но когда я его прошел, я понял как я могу справляться со своим «я». А «я» у меня достаточно эгоистичное. Мне стало легче обращаться к людям, мне стало легче с ними разговаривать. Я понял из практик, что меня услышали. Услышали мои мольбы, услышали мои просьбы. Это заставляет спрятать свой эгоизм и более уважительно относиться к учителям, к Богу, к людям старше тебя. Тренинг простирания мне показался таким очень духовным. И он мне помог справиться с моим эгоизмом в какой-то степени. И я понял, что мои просьбы были услышаны.